Привет! Меня зовут Эльдар. Я бы хотел рассказать о своем мистическом опыте. С самого детства я видел. Видел энергии, видел сущности, видел мысли формы. Но в те года мне никто не мог объяснить, что я конкретно вижу, что с этим делать. И вот один прекрасный день, когда ко мне пришли неорганики, я испугался и закрыл свое видение. Этот мой выбор предрешил всю мою дальнейшую судьбу. Дело в том, что все мое стесло, все мои глубины и мечты, все было связано с видением. И закрыл в себе видение, я отказался от всего, что создавало мою личность. Я забыл все, свои, все свое детство. Забыл вообще все, все свои сакральные знания. Все, что мне могло напомнить о том, что я вижу. Дальше я пытался жить как все. Но что бы я ни делал, все было не то, все было пустое. И вот когда тоска стала невыносимая, я начал вспоминать, за тоненькую ниточку тоски по забытой мечте, я начал вытаскивать. И вспомнил все, все, что я прятал от себя в течение 20 лет. И тогда произошло то, что в Индии называется самадхи. В один миг я стал всем. Я начал чувствовать все, что вокруг меня, так же, как и себя. Больше не было ни меня и не меня. Я был птицей, летящей в небе, я был травинкой, я был деревом. Невероятный восторг и радость накатила на меня. Я стал вновь завершенным, цельным. Я стал всем. Из этой перспективы я увидел, насколько глупы конфликты, распри. Ведь мы же все единый организм. Все люди, все животные, все растения, вся планета в целом – это один большой, неделимый организм. Сегодня, оборачиваясь назад, я бы хотел, чтобы тогда рядом со мной оказался наставник. Чтобы он мне объяснил, что я вижу, что мне с этим делать. Но, к сожалению, в нашем обществе любой мистический опыт приравнивается к сумасшествию, к наркомании или того хуже, к проделкам дьявола. Но я верю, что сознание единства сможет изменить наше общество к лучшему. Ведь представьте, сможет ли человек причинить вред другому человеку, животному или растению, или планете в целом, если все вокруг ощущается так же, как и его руки, его ноги, частью единого целого, частью себя, если боль дерева ощущается так же, как и своя боль. Если с тобой происходит что-то подобное, не бойся, это не болезнь, и ты такой не один. Поделись своим опытом с хэштегом «Мой мистический опыт». И давай посмотрим, сколько у нас таких. Ну и да, не забывай делиться этим видео с друзьями.